Добрый день, дамы и господа! Часы снова пробили урочный час и в студии Сорда Центра снова с вами я, Алексей Евгеньевич Харламников. Сегодня я хотел поговорить с вами о таком русском слове, как «одинаково». И то, как это выражается на жестах. А на жестах это может быть выражено несколькими жестами. Так же, как в русском языке есть синонимы, синонимы также и в жестовом языке есть синонимы. А показать это можно вот такими жестами. Одинаково. Или вот так. Одинаково. Что это? А это то, что находится на одном уровне. Но какая разница в этих жестах? Вот это нечто приблизительно равно. Мы с вами, два друга. Мы одинаковые. А вот две, допустим, бутылки кваса, они одинаковые. В этой пол-литра кваса и в этой пол-литра кваса они одинаковые. Но есть еще один удивительный жест. Я когда его впервые увидел, очень сильно задумался. А что же это такое? Почему именно так? Вот смотрите, в предыдущих двух жестах движение идет вот так. Оно вместе, оно приближается. Что так одинаковый, можно сказать, похожий. Что так одинаковый, все вместе соединяется. А вот этот жест, о котором я вам хочу сказать и показать, одинаково. У нас руки расходятся в стороны. У нас они как бы раздвигают, разделяют. Удивительная вещь получается. А теперь давайте ее немного разберем. Что здесь удивительного? Да, действительно. Здесь у нас главное движение разделение. Это первый смысл. Второй смысл. Вот такое движение. А это у нас уже жест равенства. Математическое равенство, можно так сказать. То есть что-то абсолютно равно, это равно вот этому. Оно равно. Третье. В этом жесте есть вот такая конфигурация, она исходна. И это цифра 2. И смотрите, в жестовом языке есть множественное число. Две руки множественный. У нас эта цифра, 2, цифра 2. Показывается дважды. Как бы мы усиливаем акцент на этом. Следующий момент. Мы пока... Было 2 и равно. 2 и равно. 2. И еще следующий момент. Смотрите. У нас изначально руки соединены. То есть это было целое. Целое разделилось. Стало два, которые равны. И вот столько смыслов внутри одного жеста. Как это можно выразить, уже обратно перевести на русский язык? Каким словом? А это слово клон. Вот смотрите, если говорить с биологической точки зрения, вот самый яркий пример овечки-долли. Это две овечки, которые стали абсолютно одинаковыми. Из двух сделалось два абсолютно одинаковых. Удивительная глубина смысла. Сколько смыслов и в одном коротком маленьком жесте одинаково. Поэтому этот жест, вот, к примеру, как я и говорил в начале, два друга, они одинаковые? Нет. Они могут быть одинаковые или, если совсем не разлей вода, одинаковые, похожи друг на друга. Но никогда они вот такими не будут. А что же вот таким вот может быть у нас в быту? Смотрите, компьютеры сейчас есть у всех Все знают, что это такое Если мы распечатали один документ два раза И вот перед нами два абсолютно одинаковых листа Они одинаковые Они склонированы Абсолютная копия Когда что-то выпускается на конвейере Выпускаются какие-то банки с чем-то эта баночка, эта баночка, эта баночка. Они одинаковые. Вот такой удивительный жест. И таких интересных и удивительных жестов в жестовом языке очень много. Всем доброго. Без традиционного по скрипту никуда. В другой раз, гуляя по саду, императрица заметила, что лакеи несут из дворца на фарфоровых блюдах персики, ананасы и виноград. Чтобы не встретиться с ними, Екатерина повернула в сторону, сказав окружающим, «Хоть бы блюдо мне оставили, всем доброго!»